Друзья мои, всем привет! Всех с наступившим Новым годом. Так, ну что у нас что у нас сегодня на повестке дня? На повестке дня у нас сегодня авторынок Зеленый Угол. Это первое видео в этом году. Зайдем на рынок, посмотрим цены, посмотрим, как они поменялись. Можете посмотреть предыдущие мои видео, по сравнивать просто цены предновогодние, какие ценники были до Нового года, какие цены на автомобили сейчас. Покажу несколько автомобилей, привезенных на заказ. Ну, заодно посравнивайте цены. Вот а, я там посчитаю привести автомобиль по старому курсу, да, во сколько они встали клиентам И если привести автомобиль, растоможет, вообще купить и в Японии по новому курсу. Единственное, автомобили, привезенные на заказ, я снимал, не помню, наверное, дня, два, может, три назад. Вот. В общем, смысл в чем? Смысл в том, то что на момент съемки а, курс евро, а, курс иены был 58,50. А, сегодня. Сегодня курс иены у нас 55.30, то есть иена у нас упала. К новому году у нас курс подзадрался, все праздники курс был высокий. Сейчас начинаются рабочие дни, то есть курс у нас начинает немножко падать. Вот поэтому посмотрим, посравниваем. Вот. Но я хочу напомнить, что я занимаюсь проверкой автомобиля перед покупкой. То есть если вы хотите приобрести правый, авто, правый, правый автомобиль, автомобиль с правым рулем, вот. Заходите на дром, выбираете автомобиль, сбрасывайте ссылочку, я его проверяю. А также через меня вы можете привезти автомобиль на заказ с аукционов Японии. Можете заказать автомобиль под ключ по городу Владивосток, можете заказать автомобиль под ключ по Зеленке. Вот. Ну и для самых таких решительных, смелых, кто приезжает в Владивосток, кто хочет побывать на авторынке Зеленый угол, просто посмотреть наш город. Мы можем встретиться с вами на авторынке Зеленый угол, пройти по рынку, Выбрать вам автомобиль. В общем, мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Более подробная информация в WhatsApp. Поехали! Итак, друзья, находимся на стоянке. На одной из стоянок авторынка Зеленый угол. Машин много, машин очень много. Давайте посмотрим, сколько стоят автомобили на авторынке. Сузуки Солио, 15-й год, 1,2, это неполноценный гибрид, автомобиль 4WD, стоимость 845 тысяч рублей. Штатное литье, туманки, фары, линзы, антенна, две двери боковые, сдвижные, аукционная оценка 3,5 балла, пробег на автомобиле 102 тысячи. Сузуки Игнис, черный цвет, 16-й год, своеобразный автомобиль, смотрите, их два стоит, значит, ну, тоже неполноценный гибрид, аукционная оценка 3,5 балла, автомобиль... Тоже 4ВД, как и Солью. Кстати, напоминаю, есть Сузуки Солюо, а есть Делика d 2 Полностью одинаковые, ну практически полностью одинаковые автомобили. Итак, Игнис в черном цвете стоит 877 тысяч рублей. Серенький, это уже идет 4 балла. 17 год. 4ВД, тоже написано, указано гибрид. Аукционная оценка 4 балла, стоимость 897 тысяч рублей. Давайте захватим еще белый шестнадцатый год гибрид 899 тысяч рублей оценка указано 4 балла а, стоит Фит, свеженький fit семнадцатый год полтора литра гибрид такой вишневый цвет красивый цвет на самом деле стоимость автомобиля 938 тысяч рублей а, ребят я так понимаю это ценники все старые да где-то вот а, цена переписана допустим как на ноуте поэтому ну, ценники, ценники, они потихонечку, конечно же, на автомобиле они поднимаются. Итак, 17 год. Что это? Это у нас стоит Солева. 17-й год, гибрид, 898 тысяч. 4 балла. Давайте посмотрим автомобили подороже. Равчик. Они, кстати, есть 2 -литровые. Есть 2,5 гибриды. Итак, это у нас стоит 19-й год, 10-й месяц, оценка 5 баллов, стоимость автомобиля 2 миллиона 580 тысяч рублей. Но я так понимаю, это идет не гибрид за такую стоимость. Да, не гибрид. Следующий автомобиль, Subaru Forester, 2018 год, 2 литра, коробка передач, вариатор, есть гибрид, есть 2,5, 2,5, конечно же, они пободрее, но, естественно, они подороже, пошли на них весьма-весьма подороже. Итак, 2018 год, 2 миллиона 195 тысяч, я так думаю, это тоже старая цена на автомобиль. Танк 18 год 730, Приус 19 год пробег 22 000, 1 миллион 525 тысяч, а еще один Форестер. Цена на Форестере не указана, не указана. Клипс цены нету, давайте посмотрим ценники на спайки, спайки Фриды, популярнейшие автомобили, несмотря на старый кузов да на старенький год на старые года автомобили постоянно спрашивают найти такой на рынке на рынке с небольшим пробегом Ну, ребят это большая редкость итак это гибрид 848 тысяч год год не указан fit shuttle год тоже не вижу 758 тысяч рублей toyota corolla филдер старый, хороший, надежный, неприхотливый автомобиль в обслуживании 828 тысяч ну, резины начали торговать аукционная оценка значит, 4 балла, кузов целый пробег 120 тысяч 120 тысяч для этого автомобиля смешной пробег ни о чем а дальше стоит у нас кроссовер Nissan X-Trail год, двухлитровый гибрид 4,5 балла пробег 68 тысяч Стоимость автомобиля 1 миллион 849 тысяч. Стоит у нас Inside. Девятый год. Это у нас идет, идет 1.3. Стоимость 715 тысяч рублей. Uh, Fit Shuttle. Двенадцатый год. 1.3. Премиум selection комплектация. Navi 757 тысяч. А наипопулярнейший K-Car. Honda N-Wagon. Комплектация Custom максималка 579 000 тысяч рублей Toyota сиента такой а, назовем это неполноценный минивен минивэн с тремя а, три ряда сидений они есть гибриды есть не гибриды есть 4 в.д. данная версия это гибрид 17 год 1 миллион сто девяносто восемь тысяч рублей так это у нас wish ребят, 9 год 18 миллион вот это цены девятьсот девяносто тысяч стоит автомобиль так равчик цена цены не вижу это филдер в xb комплектация в xb это очень дорогие комплектации Итак, так это семнадцатый год гибрид стоит 1 миллион триста двадцать тысяч рублей Так, ну, я думаю, примерный диапазон цен на авторынке зеленый угол ясен да? Это еще один Фрид, 2017 год, 1 миллион 285 тысяч рублей. Давайте посмотрим, сколько стоят Прадики, если цена есть. Ну, и сейчас будем перемещаться, посмотрим, сколько стоят автомобили, привезенные на заказ. Заодно прочитаем цену. Я хочу напомнить то, что видео снимал несколько дней назад. Да, сегодня курс иены 55, по-моему, 30. А на тот момент, когда я снимал видео, иена была 58, 50. Поэтому, ну, сами, в принципе, можете посчитать по удорожанию. Итак, это у нас стоит а, танк, да. Танк, Джасти, Руми, Дайхат, Сатор. Это полностью одинаковые автомобили. А, это турбо. Кстати, моторы у них турбовые. Литровые. Есть турбовые. 837 тысяч рублей приус 4 воды это 55 кузов 1 миллион двести восемьдесят семь тысяч рублей все 17-й год, 4 воды а джетил это комплектация 1 миллион пятьсот тридцать тысяч рублей так друзья мои это значит фрит 18 год шестой месяц его купили на кнопки 12 10 в -го того года 22 -го года смотрите значит Давайте посчитаем, поймем с вами по стоимости, да, сколько он обходится. То есть расходы по Японии 2 миллиона 43 тысячи йен, 43 500. Автомобиль был куплен, йена была по 47. Итого это 960 тысяч, ну, грубо говоря, 500 рублей. 960, 445. На сегодняшний день, по сегодняшнему курсу, если считать, если вот прям по сегодняшней йене, а сегодня иена у нас с вами 58,50, да, и тогда это получается... 1 миллион сто девяносто пять тысяч рублей то есть видите да какая разница сразу с вами существенная прям ощутимая дальше значит расходы по россии пошли на склад брокер 225 тысяч девятьсот девяносто рублей Итого стоимость автомобиля миллион сто восемьдесят шесть четыреста тридцать пять плюс а, здесь машина привезена еще на физика плюс физик 10 с половиной тысяч ну и соответственно смотрите какая разница если мы покупаем сейчас автомобиль по сегодняшнему курсу да это я еще не считал евро миллион сто девяносто пять плюс двести двадцать пять тысяч девятьсот девяносто рублей и тому мы получаем ребят практически полтора миллиона рублей 1 миллион четыреста двадцать одна тысяча четыреста тридцать семь рублей плюс соответственно идет еще и комиссия То, чтобы вы понимали как вообще как влияет курс на покупку автомобиля а теперь вернемся к автомобилю это Фрид плюс серый цвет автомобиль целенький минимальный пробег тысячи. у него есть коточка с правой стороны бампер вот это дело все у нас оттирается ну по-хорошему конечно уголок подкрасить и есть вот такой вот момент на крыле но здесь автомобиль выигрывает за счет пробега то есть штатная литье идет серый практичный цвет комплектация здесь идет максимальная максимальный уже просто некуда забирали нацепили вот фиговины такие потому что ну ездить было невозможно некоторые автомобили просто грузили на эвакуатор и снегопад вытаскивали на эвакуаторе мотор у нас просто шепчет абсолютно нержавый все как новенько, 22 тысячи пробег на автомобиле я вам скажу так фрит это такой автомобиль до да, который набрал популярность что вот свежие фриды что вот старые фриды спайки это вообще-то просто просто хиты продаж вот эти вот автомобили Итак, системы система безопасности дальше при столкновении есть повторители есть бесключевой доступ как я уже сказал идет максимальная комплектация такая вот э, дверная карта серый пластик черные кожаные вставки сиденье ездит вперед назад здесь тоже идет с кожаными вставками под стаканник сделано под дерево все как положено бардачок так аукционник аукционник попытаюсь найти прикрепить его вот видео ну кому интересно вот он номер кузова открывайте ребят смотрите у нас только честные хорошие автомобили двери идут электро сиденья задние двигаются у нас вперед-назад здесь предусмотрен кармашек здесь просто идет огромное багажное отделение где фрит плюс тоже такие удобные поручни сверху вот такой вот встроенный кармашек идет состояние автомобиля по низу есть автомобили 4 воды передний привод есть автомобили гибриды здесь у нас передок передок идет на вариаторе гибрид идет на роботе тоже в салоне очень много места то есть практически удобный салон сидеть здесь будет комфортно взрослому человеку Значит, к сиденью водителя у нас добавляется третья опция регулировка. Это регулировка по высоте. Здесь у нас управление четырьмя стеклоподъемниками. Две двери, подогрев лобового стекла, отключение системы безопасности. Это датчик при столкновении по полосе. Есть антиюз. Две двери, подстаканник, кнопка старт. Идет полный руль. Не половинка, а именно полный руль идет кожаный. Снизу у нас розетка 12 вольт. Выдвижной вот такой вот столик на 3 килограмма и выдвижной идет один подстаканник. Управление климат-контролем. Руль регулируется у нас по высоте. Магнитолог газерс можно подключить телефон. Идет управление менюшкой по полосе. Все как положено. Пробег на автомобиле 22 тысячи. Камера есть, траектории нет. При включении. можно переделать меню. Будем видеть, что у нас происходит с передними, с передними колесами. Также обратите внимание, сверху есть еще один дополнительный бардачок. Что касается места по передней части, тоже комфортно, очень удобно. Ну, естественно, спасают подлокотники. То есть не было бы подлокотника с левой стороны, есть было бы. Но опять же, я сужу всегда по себе. Ну, мне было бы некомфортно. Здесь есть подлокотник. Поставили, сели и поехали. Широкое лобовое стекло. Есть дополнительные окна в стойках, тоже добавляют обзорности. Ну и здесь у нас есть зеркала. вот такой вот шикарный клёвый ребят автомобиль хотите такой же мой телефон указан под каждым видео и в описании канала переходим к следующему это у нас уже идет Mazda, ребят mazda восемнадцатый год 12 месяц четыре с половиной балла пробег 45 тысяч тоже максимальная комплектация значит она была куплена ена была 40 46 итого стоимость автомобиля 2 миллиона триста девяносто девять тысяч я думаю представляете да, стоимость если считать ену по 58,5 с половиной и так это шикарный полноразмерный кроссовер я кстати начал засматриваться если честно на на такого плана автомобиль нестандартное, клёвое литье резина лето его по моему забирали вообще на эвакуаторе сонары омыватели, повторители сверху установлен у нас рейлинги по низу идет chrome бесключевой доступ слепые зоны сзади также сонары состояние автомобиля снизу ну, как обычно все новенькое все шикарно все блестит салон идет кожа ну максимальный а здесь идет диван также они есть где идет два капитанских кресла широкий подлокотник подлокотники имеется два USB входа здесь такая вот подкладочка подстилка да, а, два подстаканника удобные сидения сиденья у нас складываются третий ряд сейчас к нему вернемся покажу вам третий ряд управление печкой климат-контроля со второго ряда сидений также включение обогревов на второй ряд сидений здесь у нас кармашки вот так вот идут лесенкой места по задней части будет не будет а есть очень много значит музыка колонки bosch кожаные вставки стеклоподъемники тоже идут в одно касание это очень удобно также предусмотрены у нас шторочки вставка такая идет под дерево и под хром ну прикольно прям прикольно японцы сделали молодцы багажное отделение дверь у нас идет электро также она открывается салона вот в таком состоянии автомобиль пришел с японии мысли ничего не делали не чистили не мыли так немного привел в порядок багажное отделение с Японии пришел вот такой вот коврик, значит, задняя часть идет такое, двойное, скажем так, дно, да, то есть мы туда можем что-то тоже запихать, положить, ремкомплект у нас имеется, багажное отделение, ну, в принципе, тоже довольно неплохое багажное отделение, да, с тем учетом, то, что это идет полноразмерный минивэн. Третий ряд сидений тоже идет кожаный, вот так вот интересно, да, складывается здесь подлокотник и, получается, заезжает оно вот, да, вот под кресло подсидения идет по два подстаканника ну и тоже какие-то вот такие а, небольшие окошечки у нас имеются да то есть потянули и сложили вот так это все делается так оп то есть она идет на автомате здесь все подвокотник ой подлокотник подголовник он откинулся а так бонусом кстати пришло два регистратора задний регистратор и передний регистратор вижу тоже у нас есть дверь электро также открывается она из салона 2 миллиона 399 тысяч стоит такой автомобиль пойдем посмотрим подкапотное пространство это дизель 2 и 2 Тоже все новенькое, все блестит, мотор шепчет. Шильдик, кому интересно посмотреть сиденье электро, есть память сидений. То есть она идет на камерах. Пробег 45 тысяч аукцион четыре с половиной балла кузов идет целый. значит давайте вернемся по передней части полную руль адаптивный круиз контроль если пяточки кому интересно да там переключать что у нас еще есть управление музыкой подключаем телефон управление климат-контролем климат контроль двухзонный обогрев переднего сидения обогрев руля электронный ручник круговой обзор камеры сказал у нас есть имеется очень удобная штука очень удобная функция два подстаканника бардачок разделен вот вот таким вот образом здесь у нас пришел с флешкой автомобиль ништяк круто есть aux и два и хода тоже имеется То есть надо с кнопочки открыл подсветка идет диодная кстати ребят идет темный потолок я люблю когда идет темный потолок бардачок пластик идет такой мягкий так ну я так понимаю да есть проекция также установлены пищалки bosch место ну <смех> что говорить по месту автомобиль для больших людей мужчин любому человеку здесь будет абсолютно любому человеку комфортно то есть я сел да место по бокам еще очень очень много нюшка управление, ну я это мышкой называю почему то почему-то нравится мне это называть мышкой в общем кто кто ребят собирается покупать себе кроссовер да такой полноразмерный я прям рекомендую рассмотреть вот э, mazda cx8 но на коже то есть автомобиль на тряпке он смотрится как-то вот поверьте не очень следующий это степ пробег 68 тысяч оценка четыре с половиной балла комплектация у него спада значит он был куплен на кнопки 3 3 11 естественно 22 года значит, расходы по японии составили 3 миллиона 32 миллиона 323 тысячи курс 45 это 1 миллион 45 тысяч рублей если мы считаем сегодня опять же ребят 5850 это 1 миллион триста двадцать три тысячи да то есть делим на 100 и умножаем на 5850 а стоп стоп стоп 1 миллион триста пятьдесят восемь тысяч то есть опять же видите да какая разница прям ну реально огромная ощутимая разница его просчитывали изначально миллиона миллион четыреста то есть я это веду к тому да то что напишите мне в договоре конечную стоимость автомобиля ребят это сделать к сожалению ну просто невозможно никак то есть есть такие обстоятельства до да, которые мы не можем с вами обойти А опять же это курс иены хотя ну в принципе иену можно зафиксировать да но растаможка автомобиля курс евро курс доллара зафиксировать к сожалению никак у нас не получается ладно и что мы имеем да то есть 1 миллион миллион сорок пять тысяч рублей плюс прибавляем сюда склад брокер физик стоянка да а, кстати здесь был эвакуатор получается расходы по россии 480 тысяч 500 рублей и данный автомобиль обошелся 1 миллион пятьсот двадцать шесть тысяч рублей на данный момент это реально клевая хорошая цена за этот автомобиль. То есть сейчас, по сегодняшнему курсу, его будет привести ну, намного намного дороже. По передней части у нас идут туманки, повторители, штатное литье, резина. Ну, резина идет под замену. Кстати, есть такие моменты, да, то, что резину при покупке автомобиля на аукционе посмотреть мы с вами не можем. Две двери пробег 60 до да, 67 тысяч сзади идет двойная дверь то есть она открывается и ломается хром ручки подсветка кожаные вставки. ну что тоже максимальная комплектация есть монитор вот он ключ один четыре с половиной балла 67 тысяч пробег кузовщина вся идет целенькая подстаканник бардачок ну вот степ пришел так документы а, степ пришел его нужно почистить то есть обращали и есть кстати подогревы на автомобиле Я думаю кто за мной наблюдает видели да то что автомобили приходят бывает придет автомобиль он придет прям в идеале а бывает то, что, ну, да, вот присутствует какая-то грязь. То есть мы автомобили не чистим, мы ими не занимаемся. Как автомобиль пришел, в каком состоянии, в таком состоянии вы получает заказчик. Это у нас идет полноразмерный минивэн, три ряда сидений максимальной комплектации. Тоже вижу идет диодная подсветка, монитор, управление печкой, два столика функциональный автомобиль Ладно, потом посмотрим потом посмотрим что это такое пойдем посмотрим по передней части ну как обычно подкапотное пространство ветровики да дверка вот чего удобно нужно в багажник попасть тут стоит и исуза такой дверь не открывается мы ее сбоку раз открыли Пожалуйста. Кстати, вот эта дверь, да? Здесь так, смотрите, то есть идет специальный коврик, да? Ногой встаем, ногой и проходим туда. Также дверь можно открыть изнутри, специально кнопочка есть. вниз автомобиля. Полный руль, две двери, безопасность, подогревы сидений, ниша, тоже выдвижной столик, выдвижной подстаканник, есть айстоп, естественно, это кнопка старт. Сверху предусмотрено два бардачка. 67 тысяч. Кругового обзора нет на автомобиле климат идет двух здесь место но ну, степа в рекламе место я думаю ребят не нуждается место очень много места в вагон вагон еще можно посадить сюда всю семью еще и полквартиры квартиры перевести же вопросов нет ладно друзья на сегодня будем заканчивать вот если вы хотите привести автомобиль с аукционов японии звоните пишите обращайтесь также если вы хотите проверить автомобиль который находится во владивостоке в любом абсолютно любом городе приморского края мой телефон указан под каждым видео и в описании канала всем пока ребят